Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона. Сегодня мы поговорим о моей любимой теме планирования. Уверена, что многие из вас начинали планировать, но по каким-либо причинам планирование не работало, мешало вам и в конечном счете вы забывали что-либо планировать или просто не хотелось уже планировать, потому что не получается. И в этом видео я расскажу вам, какие проблемы в планировании встречаются и с помощью каких техник можно эти проблемы решить. Надеюсь, вам понравится. Напишите, что вы хотите еще узнать о планировании. Я обязательно сниму на эту тему видео. И я тащусь от этой темы. Давайте начнем. Первая проблема, которая чаще всего встречается у многих, это когда вы выписываете дела на год, месяц, неделю, день, но ничего не реализовываете. И эти дела так и остаются нетронутыми. Эта проблема возникает по двум причинам. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые не привыкли пользоваться ежедневником. И для них ежедневник не является помощником, не является частью э, и продолжением их жизни. В этом случае мне помогают два способа. Первый способ это я всегда держу раскрытый ежедневник на своем столе и э, это напоминает мне о том, что у меня есть как бы планы и, и в то же время помогает мне очень быстро подойти и буквально за три секунды записать что-то из своей головы свой план на бумагу. И еще помогло мысленное понимание того, что ежедневник это прежде всего черновик нашей жизни, и мы можем сколько угодно там перечеркивать, переписывать дела, главное чтобы он помогал нам жить. А не мешал. И я избавилась от такого перфекционизма и стремления вести ежедневник красиво, и мне даже стало приятно от того, что я постоянно там перечеркиваю, зачеркиваю, что это такой, так сказать, живой ежедневник у меня получается. А если вы прям очень любите, чтобы все было красивенько, то можете заказать себе ручки, которые стираются. Вторая причина, почему возникает проблема, когда дела не делаются, возможно, вы слишком тщательно запланировали год, месяц или путь к цели, что ваш мозг подсознательно прошел этот путь э, к достижению цели и э, ему стало не по себе от того, как много вам придется работать. И подсознательно вы начинаете отказываться от прохождения этого пути вновь. Если у вас такая проблема, то старайтесь не планировать подробно, а вместо этого просто обозначьте цели, напишите 2-3 простеньких шага, которые будут понятны даже самому маленькому ребенку, и на этом остановитесь. Остальные шаги прописывайте лишь после того, как выполните три простеньких шага, обозначенные ранее. Потому что в любом случае, и даже если вы будете подробно планировать, вам все равно придется переписывать план, потому что жизнь меняется, реалии меняются и планы вместе с ними. Вторая главная проблема, которая чаще всего мешает планированию, это вы ставите цели. Но в конечном счете вы устаете их достигать и быстро выгораете. Тут тоже есть два фактора. Возможно, вы запланировали свою цель и поставили слишком сжатые сроки. Из-за того, что у вас сжатые сроки, вы чувствуете, что можете не успеть выполнить заданную цель к определенному времени. Из-за этого вы начинаете очень много и сильно пахать для достижения этой цели, а забываете отдыхать и со временем выгораете. Выгорание чаще всего происходит из-за недостатка отдыха. Поэтому увеличьте срок достижения цели, либо уберите его полностью. Главное, чтобы вы получали удовольствие от пути к цели. И вторая причина, по которой возникает данная проблема, что возможно, что ваша цель не ваша. И это достаточно просто проверить. Представьте, что вам всю жизнь придется заниматься достижением цели бесплатно, и вы никогда не будете получать от этого доход. Будете ли вы этим продолжать заниматься? Если нет, то, возможно, это не ваша цель. Либо второй способ проверить, ваша ли это цель, представьте, что на планете вообще не будет людей и вам будет некому рассказать о своих достижениях, то сможете ли вы продолжать этим заниматься и получать от этого удовольствие. Если нет, то, увы, это не ваша цель, а цель, навязанная обществом. Третья проблема, которая встречается при планировании, это вы пишете дела на день, а утром просыпаетесь Ничего из этого плана не делайте и занимайтесь какими-либо другими делами. Попробуйте разобраться, во-первых, почему вы записываете дела, которые не хотите делать на следующий день, и во-вторых, подумайте, почему вы вообще тогда эти дела записываете. Если вы записали эти дела, потому что они нужны, то кто сказал, что они вам нужны? Если же вы сами решили, что для достижения цели конкретно эти действия вам нужны то пусть до вас дойдет, что вы сами отказываетесь от того, чтобы сделать усилия и продвинуться вперед. В общем, поймите, что для достижения цели и для выполнения планов нужно делать усилия. Планы не работают, пока не работаете над ними вы. Почувствуйте тот факт, что достигнуть цели непросто и над ней нужно работать. И если бы это действительно было просто, то вокруг вас везде были бы одни успешные, стройные, красивые люди, богатые. Но это не так. Четвертая проблема – это вы не можете найти для себя определенную удобную систему планирования. Во-первых, рекомендую вам почитать книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». После прочтения этой книги я поняла, что планирование это не просто список дел на день, а это целая огромная интересная система, которую хочется познавать, хочется совершенствовать и внедрять. В общем, эта книга проявляет интерес к планированию в целом. И второе, если вы не хотите читать книгу, то рекомендую посмотреть видео. Я снимала видео о рабочих тетрадях для планирования которые вы можете скачать и заполнять их, смотреть, что вам нравится, что не нравится, выушивать те самые интересные моменты, которые помогут вам в будущем. Ссылки на видео про гейтили систему, про рабочие тетради я оставлю в инфобоксе. Кстати, под видео про рабочие тетради все ссылки для скачивания будут. Пятая проблема – это трудно придерживаться плана, когда окружение, окружающие их вам рушат. Для этого вам следует создавать гибкий план. Гибких планов могут быть два. Первый способ это составляйте на неделю список обязательных дел. Обязательные дела это чаще всего дела, которые привязаны к определенному времени. Походы на работу, встречи, звонки, походы к врачам. Я стараюсь в обязательные дела также внедрять тренировки, относиться к ним максимально ответственно и не пропускать дни держу себя постоянно в тонусе. И дальше распределяйте в течение недели эти обязательные дела. Прописывайте их на каждый день, как к определенному дню, что, что к чему относится. И составляйте еще один дополнительный список дел на неделю, желательные и выписывайте их на стикер, желательно длинный, потому что у вас, скорее всего, будет большой список дел, и клеить это длинный стикер на понедельник, например. И если вы в течение понедельника не выполнили все дела из этого списка, то просто переклеивайте стикер на следующий день, а потом переклеивайте э, еще на следующий день. И вот эти желательные дела вы будете выполнять в промежутках между обязательными, если остается время, если есть желание, силы и так далее. Так, в конце недели вы будете уверены в том, что все дела обязательные вы выполнили, вы сделали максимум, который вам необходим, и посмотрите, насколько сильно вы выполнили тот список дел из длинного стикера, если там что-то еще осталось недовыполненным, то переклеивайте его на следующей неделе, дополняйте его новыми делами, возможно, вы поймете, что вы переоцениваете свое свободное время. Второй способ гибкого плана, это тоже выписывать а, два списка дел. Один список дел, это стратегические дела, то есть дела, которые помогут вам в долгосрочной перспективе, это обучение, саморазвитие, открытие бизнеса, например. И помимо стратегических, на, другой, на другом листке пишите текущие дела. Это дела, связанные с реальной жизнью. Работа, быт, ребенок, друзья, поход в магазин, готов. И на каждый день составляете ядро э, из трех-четырех дел из обоих списков. То есть два дела, например, вы берете из, из текущих дел, там, например, готовка, их поход на работу, и два дела берете из стратегического плана. Это 15 минут заниматься, позаниматься английским, 20 минут а, позаниматься спортом. И это ядро выписываете к себе в ежедневник и ставите этим задачам высокий приоритет. То есть, что бы ни случилось, вы должны выполнить эти 3-4 дела. А остальное, поскольку если у вас будет оставаться время, будете что-то из этих списков еще новенького добавлять. Шестая проблема, которая бывает в планировании довольно часто, это то, что система само планирование изживает себя и оно вам становится неудобным. Тут тоже два способа решения. Во-первых, такая проблема возникает из-за того, что ваша система устарела и не подходит под реалии вашей жизни. То есть жизнь ваша изменилась, а планирование осталось на том же уровне. Поэтому необходимо всегда систему планирования совершенствовать. Чтобы усовершенствовать свою систему планирования, выпишите все свои дела, которые вы держите у себя в голове и не знаете, куда их записать, потому что как бы в список дел оно не входит, список недели тоже не подходит. И дальше пытаетесь распределить их по своим буферам. Идеи для реализации пишите в заметке с идеями, идеи для ведение блога, заметки с идеями ведения блога, какие курсы прочитать в отдельный список, в общем все это выписываете и смотрите какие дела у вас остались, и которые некуда приткнуть, они ни к чему не подходят и создаете для этих дел определенную систему, определенную заметку. Возможно вам пригодятся новые разделы в ежедневнике которых у вас не хватает, например сделать выводы в конце недели или поставить цели на неделю и не забывайте об этом разделе, уже новом созданном разделе. Параллельно вы также смотрите, как, какие списки, какие заметки, какие пункты, функции ежедневника у вас уже не работают, которыми вам уже не интересно пользоваться, их напрочь удаляете и больше не вспоминаете, потому что они вам уже не нужны, раз уж вы ими не пользуетесь. Вторая причина, по которой система бывает и сживает себя, это то, что она вам наскучила и вам хочется чего-то новенького, ну есть такие люди, которые прям жаждут всегда что-то попробовать новое, например я. В таком случае переходите на новую систему планирования. Попробуйте внести в новинку ваше планирование, если вы делали все на бумажном носителе, попробуйте перейти на электронные носители в приложение. Возможно, вам понравится идея того, что определенные планы находятся в одном блокноте, определенные идеи и заметки находятся в другом блокноте. И в тот момент, когда вы переезжаете с одной системы планирования на другую, вы также можете проанализировать свои списки дел, когда вы будете их переписывать. Возможно, некоторые дела вам уже не интересны, некоторые цели для вас уже не актуальны, их вы просто напрочь вычеркиваете из своей жизни и больше не вспоминаете и дополняете свою новую систему планирования уже новыми целями. Седьмая проблема – это вы эмоционально выгорели и не делаете запланированное. Если вы давненько, давненько так поставили цель и шли к ней определенный промежуток времени, но потом выиграли, устали, то подумайте, почему вы выиграли, почему вы больше не хотите идти к этой цели, и откажитесь на некоторое время от этих дел, не вписывайте их в свои новые планы. После проверки времени, возможно, вам даже захочется отказаться от той ранее задуманной цели. А если же вы выиграли еще на начале старта, то есть вы запланировали, но так ничего и не сделали, но уже успели выгореть, то, возможно, у вас стоит какой-то блок который мешает вам начать идти к цели. И тут уже надо разбираться, почему он вам мешает, что вам мешает. Возможно, нужно расписать на простенькие шаги и так далее. В общем, это больше психологическая проблема. Восьмая проблема – это у меня много, слишком много дел, планов, целей. И я не могу их разгрести и живу в постоянном хаосе. Кидаясь то на одно, то на другое. Для начала вам нужно понимать, что невозможно быть одновременно идеальным во всем. И идеальным работником, который работает допоздна, и спокойно терпеливой мамой, идеальной хозяйкой, у которой всегда чисто и красиво дома. Параллельно еще и находить время на тренировки, наготовку э, правильной еды, и на обучение английского, и еще на открытие бизнеса параллельно всему тому, что я перечислила невозможно все это успевать и для того чтобы начать разгребать свой хаос одну неделю каждый час прописывайте что конкретно в этот час вы делали не ленитесь это очень вам поможет в будущем то есть с 12 до часу я сидела в инстаграме разговаривала с подругой и читала книгу и так далее и к концу недели отобразите эти дела на графике и посмотрите, от каких дел можно отказаться и заменить на более важные стратегические дела. Далее попробуйте оптимизировать свое время, глядя на этот график. Посмотрите, сколько времени вы тратите на телефон. А, многие тратят на просиживание в телефоне, в социальных сетях более двух часов и сокращайте его. Как сидеть меньше в социальных сетях? Я снимала видео, ссылку оставлю в инфобоксе. Попробуйте также оптимизировать свои домашние дела. Совмещайте их с саморазвитием и обучением. Если вы моете посуду или готовите, то слушайте аудиокнигу. Тренировку можете заменить на уборку или наоборот, уборку заменить на тренировку. Во время езды на работу читайте или слушайте аудиокнигу если вы за рулем посмотрите также на свой график и подумайте, что вы вообще можете вычеркнуть например, ежедневные походы по магазинам ежедневную готовку можно исключить и оптимизировать процессы например, один раз в неделю ходить за продуктами и покупать сразу на целую неделю и делать заготовки еды благо на ютубе есть огромное количество видео о том, как сделать несколько ужинов на несколько дней также, если вы замечаете, что у вас работа а, такая кусочная, то есть вы сидите, работаете 15 минут, потом залипаете в интернете, опять сидите, работаете, а, общаетесь с коллегой, опять работаете, идете навстречу. И из-за этого вы очень часто отвлекаетесь и уже тяжелее войти в какой-либо процесс. Для этого используйте технику помадора. например. Старайтесь объединять дела по блокам, а, например, час сидеть, работать с компьютером, час общения с коллегами встречи. Или попробуйте распределять дела по дням, в определенный день вы снимаете то, видео, в определенный день вы делаете контент фотографии. Также старайтесь работать по таймеру и старайтесь делать свою работу быстрее. Ну и конечно же делегирование никто не отменял, оно очень многим помогает. Не все домашние дела должны делать вы. Пусть ваш партнер тоже э, участвует в вашем бытии. Если все то, что, что я сейчас перечислила, не упрощает ваш хаос, то примените такую технику, как расстановка приоритетов. Подумайте, какие э, критерии вашей жизни в какого последовательности для вас находится. Например, у меня это здоровье, потом семья, потом самореализация, работа и так далее. И после того, как вы расставите эти приоритеты, кстати, видео на эту тему я тоже снимала, как расставить приоритеты с помощью математики. Оставлю ссылку внизу. И после того, как вы расставите эти приоритеты, становится более легко понять, какие дела для вас наиболее важны. И из списка а, поработать допоздна, сделать тренировку, погулять с семьей или почитать книгу, то вы сможете с помощью приоритетов выделить то самое главное дело. Это, естественно, тренировка, потому что здоровье никто не отменял. Но если вы по-прежнему упираетесь и не хотите отказываться ни от какого-либо дела и оптимизировать свое время, то спросите себя, а действительно ли я хочу все время жить в таком хаосе? Если нет, то надо сделать усилия, убрать некоторые дела и заменить их на стратегические. Еще одна проблема, это у меня есть цели, но я не знаю, за что взяться. Чаще всего такое происходит из-за того, что цель очень глобальная и э, ваши реалии вообще под нее не подходят. Для этого ваша задача сделать цель более реальной. Тут есть два способа. Э, планирование от обратного, то есть вы обозначаете для себя цель. Например, вы хотите стать актером, а ничего об актерском мастерстве вы даже не слышали то вы берете свою вот эту глобальную, кажущуюся нереальную цель и разбиваете ее на подцели, какие шаги к этому должны быть выполнены и планируете эту цель по годам, по месяцам и так далее Я снимала подробное видео о том, как делать обратное планирование ссылку тоже оставлю внизу и второй способ выбрать вот эту себе глобальную цель, разделить ее на небольшие подцели. Например, вы хотите стать актером, но первое, что вам нужно сделать, это закончить курсы актерского мастерства. Вот закончить курсы актерского мастерства, это будет вашей подцелью, только ее держите перед глазами, а цель стать актером куда-нибудь пока спрячьте, пока она вам не нужна. И старайтесь достигнуть вот эту подцель. Тут тоже подходит техника, когда вы прописываете только первые 2-3 простых шага, выполняете их и только после этого планируете следующие свои шаги. Бывает такая нереалистичная проблема, которой у меня никогда не было, но уверена, что есть люди с такой проблемой. Это когда у вас ничего не происходит в жизни, нет целей, но очень хочется что-то писать в ежедневнике В вашем случае это проблема того, что вы не знаете, чего хотите Поэтому поставьте себе задачу начать слушать себя, вспоминайте свое детство, анализируйте, что вам нравится делать, что не нравится. Также вам помогут техники такие, как фрирайтинг или книга, книга идеальной жизни, почитайте о них в интернете. Проведите с собой какое-то время, записывайте все ваши желания, хотелки, постарайтесь отрешаться от общественного мнения и пофантазировать, чего вы на самом деле хотите, как проверить цель на то ваша она или нет, я говорила чуть выше. Частая проблема, уверена это мне лень делать то, что я запланировала. Почему мне лень? Во-первых, вам может быть лень из-за того, что на, у вас авитаминоз, что у вас какие-то проблемы в жизни и вы стараетесь закрыть на это глаза, но при этом упадок сил чувствуется. Помогают витаминки, помогает отдых и после всего этого у вас появится сила на реализацию. Но если дело не в витаминозе, не в апатии, не в проблемах в семье или на работе, но вам все равно лень, то поймите, что это ваша ответственность, вы вправе ничего не делать, но знайте, что такой план действий ни к чему новому вас не приведет, вы останетесь на месте. Еще одна проблема, чем больше вы планируете дел на день, тем меньше хочется их выполнять. Естественно, так будет происходить, потому что вы просыпаетесь утром, смотрите на бумажку, а там список дел из 12 пунктов, и вы понимаете, что весь день предрешен, что весь день вы посвятите лишь тому, чтобы вычеркнуть этот список. Не остается никакого времени на волшебство, на удовольствие, поэтому не планируйте такое большое количество дел. Либо э, ставьте список дел обязательно и желательное, либо делайте ядро из стратегических дел и текущих. Последняя тринадцатая проблема. Изначальный план рушится, и уже непонятно, зачем надо было планировать и надо было ли вообще. Такое происходит чаще всего, когда вы планируете свой день по часам. То есть с 9 до 6 работа, с 6 до 7 поход в магазин, с 7 до 8 э, готовка, с 8 до 9 тренировка. В этом случае нужно понимать, что между вот такими вот блоками дел, Нужно оставлять буферное время примерно в час. С 9 до 6 работа, с 6 до 7 буферное время. Ничего туда не пишите. С 7 до 8 поход в магазин, готовка и так далее. С 8 до 9 опять же буферное время. Это буферное время сохранит ваш план и не разрушит его. Например, если появится форс-мажорная ситуация, то у вас есть буферное время, которое вы можете использовать для этих форс-мажорных ситуаций. А если таких ситуаций не возникнет, то у вас появится время для того, чтобы выполнить свой список желательных дел, которые вы запланировали для себя на день. Вот так. Надеюсь, вам понравилось это видео. Все ссылки на видео, которые связаны с планированием, о которых я упоминала, я оставлю в инфобоксе. Заходите, смотрите, скачивайте рабочие тетради. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!